Лица, Поздай, а видео. Свинца, привет, я видео. Я не помню лица. Привет. Привет. И всем привет. Сегодня мы будем снимать видео блогера Диму. И мы будем варить куши для канала ⁇ Семья Гузеля ⁇ Ладно, давайте. Пока. Пока. Пока. Пока, пока. Пока. Ей не видно конца, ей не видно конца, я не помню лица, То, что смотрит откуда-то сверху лица, Под дождем из свинца я не помню лица. Мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Завтра... А? Я себя снимаю. На видеоблоге. Вот папа идет курить, смотрите. Пошлите, короче, час. Давайте посмотрим теперь видос. Всем пока и всем удачи. привет. Как дела? Хорошо. Так, надо снимать. А? Что? Что? На тебя глаз смотрит, третий глаз мамин. Третий глаз. А? Ага. Угу. Соня. Соня, 4К. Лечиться надо, потом видео буду снимать. Вот так такая, сидишь? Ты всех снимаешь? Да? На телефоне надо нажимать, что ли, опта? Да, можно и тут, можно а. на телефоне. А можно без телефона снимать ходить? Просто на экшен камеру. Угу. Да? А нет, так сложно будет. А, а ч, я должна две штуки сразу держать, что ли? Да не надо, просто в карман заснул, да mm -hmm. и все. Тут сама снимает. если хочешь прекратить, смотри, сюда нажимаешь. Не нажимай. Или вот так. А, это сделал. Видно, ты его взял хочу А это с для вличи Четыре часа Четыре часа. четыре часа. Ехали. Я говорю, поеду на работу, куплю. В смысле? В смысле? Что это? Что это? Я не знаю. Что ты хочешь? Что ты делаешь? А? А? ¿Eh? <muchas> девочки? Да, всем привет, говори. Че, как дела, скажи? Как дела? Че делаете? Чепелеть. Ну, говори с ними, говори. Дети. Ну, говори, знала. Говори, привет, как дела? Говори. Ну, давай, говори. Как дела? Че делаете? Че делаете? А вы Скажи, завтра компьютер купим, да? Да. Что а будем делать? Сейчас и в садик пойдем. Да, в садик пойдем. И в школу. Да, в школу тоже. Прикольно, и... да, будет в школе. Вот, Тима Да, я вижу. Давай. Говори привет. Там привет. Ты что, прыгаешь? Да. А вы еще девять. Прикольно, да? Да, а вы все удивите, наверное, пикнили. Ладно, пошел. Да Давай, пошли снимать видео. В темноте тоже видно, да? Угу. Покажи, покажи, покажи. Не, не видно. Как дела? Слышите. Я тебя сочи здесь! Зачем? Обучил их те-все. Алло, вы чуть-чуть. А, Давид, привет, скажи. Говори всем привет. Не Ла надо, -ла -ла -ла. Ладно, давайте, всем пока! Воде. Ред, скажи. Ч, <свеч> пошли на улицу? Садись. Да. Молодец. <свеч> <свеч> <Окей. свеч> Можно потом будет запрос по Ага. Заброшки по да, ты знаешь, что? Я вот его. По Побегать. А, ну. Давай вот так идти. <связывающий> как дураки. В куженере идём с Соней камерой. Не привыкся. Ну. Надо что-нибудь говорить. Говори. <связывающий> <связывающий> <связывающий> <связывающий> Чё говорить? Чё-нибудь. Чё, иди. Чё. Девочка. О, девочка. <с breech> Давай в магазин там зайдём. Зачём? Просто. Погнали в садик. В садик там зайдём. мама твоя мама? Мама с сейчас трюк проводить будет. Но. Но медленно, специально будем настраивать, мы сможем быстрее проиграть. Ой, на камеру надо смотреть. Вот магазин, гора. Снимаю, снимай, часть других. Блин, я могу заснять. Блин, капец, руки замерзли. А я Карине покажу. <смех> <Сейчас>. <смех> все получится там дома. <смех> Это multimед nice. <laughs> Вот так идем. один раз. ай ай то есть санки и санки не Не, он удалился, такой снимаешь. меня только. Миша, ему тут же была. Да? Ничего не Где больше, Где ты? Где ты? Где ты? Где Где ты? Динара, Динара, Динара, Динара, Динара. Динара. Денара, Денара, Денара, Денара, Денара, или с тобой тут? С тобой? Привет, скажи. Я с тобой буду. Скажи.